Mm-hmm. приветствую всех на канале орхидея от татьяны у меня возникла новая идея как красиво посадить и выращивать свои орхидеи сейчас поделюсь с вами этой идеей что я придумала на этот раз вот у меня есть кокосовое такое волокно как имитация дерева и на это кокосовое волокно я хочу посадить свою орхидейку. Вот у меня есть живой мох. Мне нужно для начала привязать мох на эту кокосовую полотно. И затем мне нужна орхидейка. Я вот не знаю, какую выбрать. Взять эту маленькую мультифлорку азиатскую или леодору посадить. Леодора будет тоже очень красиво смотреться. А может, две посажу. Сейчас выпотрошу корни у Леодоры. все освобожу. Ну, для начала я, наверное, привяжу мох. Для этого мне надо будет проволочка. Сам мох. И вот так вот я буду... продевать проволочку и привязывать мох это будет новая посадочка интересная очень для меня это новая не знаю может у кого-то уже так растет у меня еще таких посадок не было не очень интересно как будет развиваться мои растения сильно не нужно привязывать никуда он не денется вот таким образом и с той стороны сейчас вам все покажу подробно вот видите с этой стороны протыкаю насквозь а затем я сниму видео покажу как оно все будет выглядеть после того как уже порастет немного вот Теперь нужно как-то поместить эту орхидейку. Я вот думаю, какую мне поместить. Неплохо смотрится. Давайте распотрошим корни у Леодоры. Посмотрим, какая у нее кор корневая система. Вот Леодоры. Достаем ее из горшочка чем она здесь растет, я не знаю. Это я ее купила Ренимашечку. Ну, я ее купила для эксперимента. Корни, как всегда, не очень хорошем состоянии. Горшочек нигде не подписаны, Не написано, что это Леодора. Сортовые качества не подписаны. знаете, я еще вовремя придумала эксперимент так бы корни подгнили полностью видите если бы я их не трогала посмотрите что с ними творится они он ниточку превратились хотя торфяной стаканчик не очень влажный влажный конечно вон по нему ползают букашки видите сколько насекомых поэтому нужно всегда орхидейки все пересаживать Абсолютно все. Но эту лядору я купила недавно для цели, той, что вам сегодня рассказала. Я ее затем протравлю. Сегодня травить ничем не буду. Мне надо освободить от этих палочек, держателей. У нее хорошая шеечка, видите, корни пошли в рост. То есть я эти гнилые все срежу, и ничего она не потеряет. Главное, что шейка у нее крепкая. Я думала эту орхидейку просто вынуть из горшочка и посадить новой посадкой. Но это просто не получится, так как очень много, смотрите, ползающих насекомых. Посмотрите, какое огромное количество. Ведь с ней я буду делать следующие процедуры. Вот это вот гнилое отрежу. Я даже не хочу ее трогать, бедно, потому что подогнало все. Насекомых очень много. Все гнилое, посмотрите. Вот этот корешочек один хороший. Смотрите, какой он длинный. Вот. Мне кажется, что они и по рукам мне ползают. Вот этот сухой корешок тоже я срежу. Вот У нее пошли новые растущие корешочки. Чего за нее волноваться. Вот этот хороший корень, да донилой. -да видите сейчас хотя хороший не срезала то спешу куда я спешу зачем я спешу не знаю мне хочется все побыстрее сделать а ну как всегда корешочек перепутался вот так смотрите какие ниточки тут ага, вот так все вот это все я выброшу. Вот это весь субстрат. Вместе с этими букашками, со всеми делами. Видите, как... сколько их там много. Даже вот немного зеленых корней. Это мне не нужно. И немножко тут намусорила. И немножко хорошо. Теперь я беру воду. В воду добавлю фитоспорин. Вот у меня концентрат. Я его развела. А сейчас немного добавлю для этой орхидейки. Вот столько больше не нужно. И погружу эту орхидеечку фитоспорин. Так как вы видели, какие насекомые там ползали. Немножко пускай она побудет в фитоспорине. И это не повредит сто процентов. Уже всплывают какие-то белые насекомые, водички. Еще у меня есть такой препарат, называется Меледи спрей. Защищает и удобряет немного орхидейку растения. Тоже ее вот так обработаю. Все. И пускай она постоит немного в фитоспорине. Пока она постоит, я уберу все и продолжу. А эту маленькую орхидейку я думала сюда посадить. Теперь я передумала. Раз я достала леодору, тогда поставлю эту в стаканчик. Пусть она отходит от азиатского мха. Затем мы ее тоже в какую-то систему посадим. Интересно. Пускай пока порастет в стаканчике. Там на дне немножечко воды. Вот граммочка. Ниже на пальчик даже. Не смотрите мне на ногти, извините. Просто мне внезапно пришла идея. и Я решила с вами поделиться. Что это будет. Вообще, леодора – это очень красивое растение. Посмотрите, у нее огромные всегда листья. Это у меня другая леодора. Она в горшочке, я не стала эту выкапывать. Она у меня цветет сейчас. Ну, представьте, на таком волокне будет такая композиция красивая. Когда закончу, вам покажу, что у меня получилось. У нее листья большие, свисающие. И цветоносы она тоже свисать любит. Ну, как ампельная получится, И будет очень, по-моему, красиво. Эту Леодору я не буду трогать. Я купила специально реанимашечку. И сейчас вот она уже постояла у меня в воде. Сейчас я ее буду доставать. Вот я взяла салфеточки. Фитоспорин у меня постояло много Сейчас мы ее будем привязывать. Я ее на салфеточку, так как ну, фитоспорин черный, я не хочу упачкаться. Посмотрите, сколько там насекомых. Все аж сверху аж плавает. Я еще дополнительно ее, когда привяжу этому волокну кокосовому я ее дополнительно еще обработаю препаратом она будет себя хорошо чувствовать я думаю я пока повытираю так как мне ну, надо с ней немножко поработать если кому интересно посмотрите что у меня получится а не тогда что же сделаешь переключайтесь на другой канал я хочу с этой орхидейкой немножко сделать эксперимент. Вроде бы она не очень в плохом состоянии. Вот бугорочек. Это спящая грибковая болезнь. Но она пока побудет, нужно наблюдать. Ну, идеальных орхидей вообще-то не бывает. Даже Покупаешь неуценку, дорогие орхидеи. Ну, по-моему, она хорошая. Посмотрите, сколько листочков. Посмотрите, вон корешочки лезут. Ну, шейка немножко. Ну, что же сделаешь. Должны же быть какие-то недостатки у орхидей, которые мы купили в магазине. Так, теперь мы будем ее привязывать. Как? Я думаю, либо вверх ногами ее привязать. либо вот так этот корешочек сто вот процентов так закручу О, вот так я ее привяжу точно это вот у меня есть проволочка сейчас я попытаюсь ее привязать еще не знаю как это делать но Показываю вам сразу вместе, чтобы вы видели, что я делаю. Я пытаюсь к той проволочке привязать эту проволочку. А теперь вот так по кругу, вокруг. И затем покажу, что у меня получится. чтобы она не упала, а то я плохо привяжу, и она упадет. Мне это тоже не нужно. Так что не будем спешить. Все аккуратненько, медленно. Спешить нам некуда. может быть насквозь проткнуть Вот. Смотрите, какая прелесть получилась. Держится. Сказка. Хочу показать вам, как у меня получилось. Вот я поднимаю волокно. И вот так орхидеечка будет расти. Я еще не придумала, куда ее подвесить. Пока я ее обработаю от насекомых. А завтра придумаю, покажу вам окончательный вариант. Прикрепила я ее проволочкой. Здесь мох у меня живой из лесу. Если будет мало этого мха, я добавлю его. А пока на подносе, я ее оставлю вот в таком состоянии. Вот, и обработаю препаратом от насекомых так как вы все видели сколько на ней было насекомых Это каждый листочек корешочек под листиком и ночь она у меня так простоит, ничего я делать и не буду никуда не убирать ничего вот эти цветоносы я тоже обработаю Завтра продолжим. Определим ей, найду место, где она у меня будет расти в таком состоянии. Вот этим орхидейным зажимчиком я заколола корешок и мох вместе. Чтобы корешок не потерял, ну, не упал в другое место, так как я приподниму и оно будет все в висячем состоянии. По-моему, получилось неплохо. Мне даже очень нравится. Ну, пусть она подсохнет. И будем продолжать с ней работать. Такие у меня прекрасные две леодорки. Одна в горшочке, а одна на подвесном кокосовом волокне. Я выключила вспышку. Хочу показать... Прекрасный цветок. Посмотрите, какая сказочная. Он так пахнет. Сейчас вечер. И тоже чувствуются нотки его запаха. А когда солнышко пригреет, посветит на него. Ох, он пахнет хорошо. Замечательный орхидейк. Красивая. но Не все цвета присутствуют. Я ее очень люблю. Теперь у меня две леодорки. Это тоже отойдет. У нее будет все хорошо. Это просто давно у меня растет. Это она свой пустила цветонос. Молодой, крепкий. А у нее револьверное цветение. Вот она наращивает цветоносик. И на концах обязательно будут новые цветочки. Их обрезать цветоносики не нужно, но об этом поговорим после. Всего вам доброго!